Это у нас трансляция такая. Ага. Меня слышно, я так понимаю. Да, да. это сам и, и меня тоже слышно, да? Да. Сейчас я тебя слышу, да. Все, поехали. У всех остальных звук выключен. Отлично. Всем привет. Меня зовут Михаил Фанцовский. Я живу в городе Воронеже. Сижу вот э, тоже. Ну, выхожу иногда, да, честно говоря. Вот, но тоже сижу в основном. Изоляции, работаю дома. Играю на гитаре. И, наверное, пишу песни. Сейчас давно ничего не писал. Вот. Но какое-то время писал благодаря знакомству с Сашей Шубином, с творческим Бенином Вот. Рад, что познакомился сейчас с Димой. Вот, увидел других участников. Даждь, я так понимаю, сообщества. Вот. Но у меня нет чисто масхальных песен, не было. Вот, но были песни, при написании которых я.. Вообще, у меня микрофон нормальный, то есть как бы я. Да, все, все очень хорошо. Хорошо. Были песни, при написании которых я четко думал вот, о церкви. Вот и. Вот есть песня, например, которая называется Собеги по облакам. Бегущая по облакам Я взял любимую книжку Грина. Вот и.. Мне появилась идея поднять ее несколько вверх. Ну, такая безумная идея совершенно, конечно. Понятно, что тягаться с Грином, да, в общем, это не очень. Но, тем не менее, подбегающий по облакам, я понимал вполне конкретную личность. Я думаю, вы все догадаетесь о а ком. Вам... Речь. Вот. Песня такая веричная. Пробую исполнить. Пики по облакам, над крышами земли, над скрипками цикад. Над бликами зари По облакам беги Над горохом цветов Над пологом тайги Над золотом песком а, да, кстати. кстати, да, да, выключите. Над ставнями домов, над звездами костров, над гомоном детей, над лицами друзей, когда они враги. Безумных береги Межзвездный асциллограмм Беги по облакам, от свистами бурги. И... Включил звук у всех. Спасибо. Нам Ольга еще присоединилась. А у Тухова, да? Да, да? да. Привет, Ольга. Добрый вечер. Христос с вас воскресе. воскресе. Мы с вами сейчас... Нас всего 8 на данный момент. Какая хорошая цифра. Цифра давай... Дима, что, что Стихи. По одному... Ну по давай... одной песни, больше, как... Ну, давайте Дима. по одной сначала, потому что... А -а -а. Давайте стихи сейчас, там, Мария или Ольга. Я хотела сначала еще песенки спить, чтобы в процессе подготовки поняла, что у меня песни более подходящие. Ну И давай песню. Я говорю, И а звук-то куда делся? Ну так себе, да. И тем нужно темно-менько петь рядом с тобой. Потому что без тебя игра теряет свой смысл. Вино теряет свой цвет. Слова теряют свой вкус. Потому что без тебя... Неважно, вверх или вниз Ведь только рядом с тобой Я ничего не боюсь Можно мы будем смешны и сильны Но рядом с тобой Пусть от бессилия от вины Рядом с тобой Ждать выхода. Ночам, и не попад говорить и молчать, тем такими, как есть, рядом с тобой, потому что рядом с тобой Я забываю, как мне не хватало отца, И появляются силы силы Отца, и танцевать, и танец вести. Лучший только рядом с тобой И не важно, какое число и страна И я ребенок и взрослый И, я, например, и, рука, и не важно, какой я слушайте, у нас есть еще одна проблема у нас осталось пять минут до конца вот этих бесплатных сорока